Мне выпала сегодня большая честь представить наш высокотехнологичный инновационный прибор биоэнергомассажок. Данный прибор разработан на принципах учения традиционной китайской медицины о меридианах и внутренних органах. Благодаря современным технологиям и учением традиционной китайской медицины данный прибор полностью имитирует физиотерапевтический эффект таких методик, как иглоукалывание, массаж тульна, гуаша, моксотерапия, вакуумная терапия. Как же он работает? Прибор преобразует электрические токи в биотоки. Один заряд равняется 8 вольт. То есть тот же самый заряд из... вырабатывают клетки человека. Одна клетка человека. Данный прибор очень уникален. Он заменяет 10, то есть один массаж биоэнергомассажера может заменить 10 ручных массажов. В то же время ни один ручной массаж не сможет заменить массаж на биоэнергомассажере. Дело в том, что он проникает очень глубоко и воздействует на все органы и на весь организм в целом. Биоэнергомассажер восстанавливает энергию внутренних органов, восполняет баланс ин... <смех> инья внутренних органов, восстанавливает энергию организма, мгновенно очищает меридианы, выводит токсины. Значит, данный прибор используется для поддержания здоровья, для профилактики и лечения заболеваний. Основные его действия — это, повторюсь, выведение токсинов, очищение крови, улучшение кровообращения, Регуляция вегетативной, нервной, эндокринной систем устранение болей, уменьшение отеков, укрепление суставов, костей, мышц, ну и в том также связок. Гинекологические заболевания. Значит, при различных заболеваниях этот биоэнергомассажер показан. Прибор очень прост в использовании. Он безопасен как для специалиста, который с ним работает, так и для пациента, который непосредственно получает процедуру массажа. И просто в использовании и ему обучиться очень легко. Достаточно пройти двухдневное обучение. Которое у нас 9-10 будет проходить замечательное обучение. Получим бесценные знания. Желающие, желающих много, приглашаем всех. Биоэнергомассажер, я конкретно приобрела его для своей семьи, для домашнего использования, потому что поняла, что это уникальная возможность, которую нам предоставляет сейчас компания, восстановить свое здоровье дома.